Очень ценная вещь, очень редкая вещь флюорит. Это угу. тоже крупных размеров. Они вот, вот такие мелкие, волтованные, Это не уникальные. Конечно, ручки. сделано безумно красиво. Прям. Это все ручная работа. Это достойная фирма Royal Dalton. А Сколько такой стол может стоить? Ну Порядка 2000 долларов. Он стоит. Ну, это... Привет всем зрителям и подписчикам моего канала. На связи Фартовый коллекционер. Сегодня будет антикварная лавка в центре города на Пушкинской. 25. А, и поговорим на тему того, что можно купить подарить на новый год какие антикварные предметы действительно э, в классном сохранении например есть в данной антикварной лавке ну или на портале виолити на сайте виолити где я регулярно покупаю разные предметы вы кстати пока не выставляли на виолити свои э, да, еще нет. на велич нет но я рекомендую потому что там огромное количество э, покупателей потенциальных и там много конечно по монетам украины но антикварят там тоже ценится и с чего можно начать? Мы уже в прошлом выпуске показывали вот этот потрясающий красивый уголок с часами, со шкатулками, с бронзовыми фигурами. да? А вот, например, бронзовую фигуру. Кто покупает? Вот Кому можно вот такое подарить? Вообще, кто коллекционирует? Вот мне интересно, есть ли какие-то определенные люди, кому конкретные такие фигуры интересны? Ну, Во-первых, есть люди, которые в принципе коллекционируют животных. Есть люди, охотой занимающиеся, ага. которые тоже коллекционируют. Есть по знакам зодиака, есть ну, разные люди, разные тематики. Ну, вот скорее мужчины. Вот а а сколько они... такая стоит? Вы так сразу на скидку скажете? 1200. Ага. 1200 гривен. Угу. Ага. Я здесь увидел такой интересный э формат. А что это такое вообще громино? Ну, вот это гро горный хрусталь. Uh -huh. э, во время прохождения вот, э, Байкал-Амурской магистрали он был найден, вывезен оттуда. Это э, музейных таких э, состояний и размеров камень. Очень ценная вещь, очень редкая вещь. Такая достаточно нечасто встречающаяся. Опять же, таки, повторюсь, это музейная вещь. То есть она из музея или как это музейная? Или в смысле музейная, уровня это стоимости? Это уровня музея, конечно. Ага. То есть, э, вот этот э, человек, от которого достался нам этот камень, занимался коллекционированием на протяжении всей своей жизни вот этими камнями. Вот это тоже из его коллекции. Камень называется флюорит. Это угу. тоже э, такая друза уникальных размеров, крупных размеров. Они вот, вот такие мелкие, гвалтованные, это не уникальные, а вот такая именно друза уникальная. Если положить, например, на э, печь, и он согреется, этот камень, потушить свет, и будет в квартире такое северное сияние. Серьезно? Угу. а вы протеряли, нет? Ну, я не буду проверять, потому что это издевательство над камнем, нельзя эти вещи делать, угу. потому что он потеряет воду и со временем превратится в глину. Угу. Мы же все знаем, вода произошла на земле из камня. Обалдеть. А вот это вот что за камни такие с блестками какие-то? Вот. А вот это называется золото дураков. Этот камень, кстати, его э, нашли любители на территории Харьковской области. Угу. Ага. Вот он тоже, как бы считается, приносит удачу финансовую и должен э, на столе каждого... Мужчины Золо... находиться, я считаю, да, потому что он мужской такой сильный камень. А ага, это дамский. что? Это друза аметиста, но тоже она как бы достаточно. Это европейская друза аметиста. Это из моей личной коллекции. Вот сюда я решила ее принести. Коп... Так, вот ну. Такая сердоликовая пепельница интересная. Но это больше сердолик или сердолик. Сердолик, кто как называет. Это больше дамский, конечно, камень. Вот uh -huh. вот, это вот что-то интересное. Что, что за цена так что написано? На 3... 300 гривен написано. Ага. 120 грамм, да? Uh -huh. То есть вот так, кстати, даже удобно, когда узнаешь, у тебя почем. Угу. Uh -huh. uh -huh. Класс. А вот тут я вижу рядышком а, такие выставлены предметы. Мишки коллекционные. Это английская э, писательница Джилл Барклин. Э, вот писала об этих мышках всякие истории. Есть ежевечная поляна, у нее история летняя, зимняя, весенняя, осенняя история. Вот эти коллекционные фигурки в, в Европе в моде в середины прошлого века, ну к нам вот докатилась эта мода. Слава богу. А сколько стоит такая? Но она стоит порядка тысяча двухсот, тысяча трехсот гривен вот. за, одну штучку, вот. да? за одну штучку, да? А они как коллекция формируются? очень много в коллекции. А их много? Они есть фигурки, есть чашки, есть часы, есть пошотницы. Часы в это... смысле какие фарфоровые стенные, или а на на стенные стены? фарфоровые часы, конечно, да. Вот. Конечно, сделано безумно красиво, прям. Это все ручная работа. Это достойная фирма Royal Dolton Фарфоровая. А какой английская. тираж это у них? Ну, у них тираж достаточно большой, в принципе. Ну, вот э, некоторые фигурки выпускаются по сегодняшний день. Некоторые остановили свой выпуск там на 70-х годах. Угу. Не выпускаются сегодня. А откуда они вот в Украине, в Харькове? Из Англии. Вот. Угу. Привозим их из Англии, заказываем. Это может заказать через интернет или как-то вы... Ну, через интернет можно купить на eBay, у кого есть такие возможности, но это будет дорого, потому что она такая на eBay фигурка будет стоить минимум евро 35, 50 и плюс доставка еще там тоже входит. Я к тебе самому съездить, ну, накупить да, что-нибудь там. У нас получается дешевле, чем на eBay купить. Ага. Ух ты, стол такой, я прямо заметил. Это журнальный, да, или... Такой... Это называется э, чайный стол. Он в музыкальном оформлении. Это мы его восстановили. Трудились и художники. А из чего? Это дерево, натуральное дерево. Вот это шпон, арефа, это капа, это тут вот рисунок натуральный. Восстанавливали элементы бронзы, мастера по бронзе. Художники восстанавливали там рисунок. В таком плачевном состоянии нам достался этот стол, но он высокого уровня. А сколько такой стол может стоить? Ну, порядка двух тысяч долларов. Он стоит. Uh -huh. Это породистый стол э в ходе реставрации клеймо мастера, к сожалению, там было утеряно. Uh -huh. Поэтому ну, это, до... это бронза, да? Ну да, да это вы вы вы высокого качества стол и квалитета очень высокого. Сервант uh -huh. из Палисандрового дерева. Это достаточно такое дерево качественное и нечастое. Вот если на него попадают солнечные лучи, оно светится вот как золотистым таким становится. Он такой вроде как и невзрачный на вид, но вот когда лучи солнечные попадают, угу. здорово. Он такой полностью воплотится в пол. Это нет? тоже отреставрированный, одного ящика здесь не было, отсутствовал. Вот приходилось искать все эти материалы uh -huh, uh -huh. идентичные. А какая цена вот такого, например? Ну, в районе тысячи долларов. Uh -huh. вот восстановленный. Он вот столько Класс. стоит. Я бы себе домой хотел бы какую-нибудь такой поставить. Ну, наверное, что-то больше для книг. Ну, есть или они для коллекции. И книжные, вот, например, у да. вот такого плана. Ну, витринные, книжные. Витринные. Кстати, вот этот тоже модернизировали мы эту витринку для себя, для своего магазина. Это был бельевой шкаф. Даже ключик тут вот такой есть. Да, был бельевой шкаф. Класс. Что еще можно показать? Вот сейчас Новый год, что можно еще дарить? Вот такие вижу как копилочки. То есть это можно кому-то антикварные а интересные. Это из этой же серии. Очень красиво, конечно. Это Прямо это, ручная работа, да, получается, тоже. Это, это не нет? ручная фигурки расписаны. Ага, фигурки. А, а здесь. Это, ну как вот объяснить вам? Это переводка запеченная. Ага. Сколько стоит обычно. такая копилочка? Это 700 гривен копилочка. Угу, очень красивая. Прям не стыдно такую подарить. Действительно очень дорого выглядит. Угу. Они одинаковые, да, получается? Ч -ч -ч -с, с разными еще, с разными Это рисунками. С разными сюжетами. Это разные сказки, разные сюжеты от разных сказок. Угу. А что-то? Да, копирайт даже у них указан. Это... ой, боже мой. Royal... Royal Долтон? Да. Вот это вот э, фабрика, это роял. Ага. тоже копилочка, да... Угу, это другая... которую копилочка. не нужно разбивать. Потому что... Ну это да, такие копилки их разбивать не нужно. Так, где тут... А, тут сбоку смотрите, вот так вот закидывайте. Угу. Класс. Что у вас еще там фигурки? Ну, в принципе, мы в прошлом видео разыгрывали даже 50 гривен, а победитель получил моментально. Угадывали что-то за штука. Это, конечно же для алкоголя, да, для а, сундук для того, чтобы разместить там м -м, бутылочку вина, например, и, Кстати, по поводу бутылочек и два бокальчика. И два бокальчика да. Да. Вот тут мы, кстати, видим разные а, как графины, в серебре есть у вас такие, которые ограничены? серебре, о, к сожалению, у нас нету, поскольку это до, ну, дорогостоящие угу. такие вещи. Какие разные. Ну, вот даже, а это серебряные? Нет, это не серебряные, это европейские, это Красиво так выглядит, очень современно. Это а очень для виски очень... есть у вас такие? Для виски были. Ага, я бы взял бы. Сегодня. То, что я возьму сегодня в этом магазине, это... А вообще откуда это что-то? Это для виски, да, бокалы и... Это Германия. Германия. Класс, ребята. все Сколько стоит так, такая, такой комплект? 5800 гривен. Угу. Сколько, там 6 бокалов, да? Да. Вообще все по 6 считается, правильный формат. Ну, как-то так. Вот да, 6-12. 6-12. Да. Ну, Продолжается ну, да. мебель. Такая старинная, интересная. И вот там внутри, я увидел новогоднюю тематику. Вот смотрите, какие колокольчики. Это реально они используют как колокольчик, да, или что-то? Это коллекционный колокольчик, декор, фарфор, Германия. Вот они каждый год выпускаются с разным рисунком и коллекционируют, наполняют свою квартиру. А какой это год? То есть они же со а более вот современные. Каждом, ну да, они более менее современные. 92, 88 там, ну достаточно современные. Да? Ага. А сколько такие стоят? По 400 гривен. Угу. Ух ты. И прям там совсем разные. То есть можно Ой, себе. Разные, Кто любит да. колокольчики, можно вот к вам зайти и выбрать а себе. Класс, Так, что у вас еще такого новогодней тематики вижу и картины есть небольшие вот там сзади. Это что да, такое за работа? это картина такая, написанная диссидентом в 60-х примерно годах. Уже был он отправлен на поселение, но все равно было запрещено подписывать фамилию. Это досталось от человека, который с ним дружил и вместе с ним там, отсиживал на этой колонии поселения. Mm -hmm. Ну такая тоже энергетически емкая. Очень... Mm -hmm, вот такой несет. Я не художник, но вот все художники, которые приходят и понимают, обращают на нее внимание. Ну такое настроение, конечно, ух, мощное. Mm -hmm. Да, очень такая энергетика, шмурашки. Mm -hmm. Ну мне нравится... Пока увлекаюсь украинскими художниками, которые в 50-х, 60-х писали. Ну и Васильковский. Ну, я пока изучаю мир. Начинаем с нашего. Хотя вот сейчас сходить в музей, вот Васильковский, он отлично писал и пишет картины о гу Да, начинаем с того потихоньку изучать эту тему. Когда вот. Европа, я думаю, мы тоже доберемся. Я вот в Польше побыл, в Германии. Скоро ждите видео с поездки в Германию. Прошлогоднее. Наконец-то я его смонтирую <с> и расскажу, что там почем. Там продается куча барахла в плане советских медали и очень дорого. А тут реально какие-то раритетные, интересные вещи и по доступной цене. Вот. Ну Я бы, я, наверное, какой-нибудь себе взял бы такой красивенький. Ну, а это для чего? Это для посуды, да? Для чего угодно, да? но скорее для посуды, можно для статуэток его использовать. Ага. Для... Ну что ж, у нас скоро близится совсем Новый год, покажу вам вот такие интересные часы, а что про них можно сказать? Как раз, кстати, можно э на наугод встречать вот с такими часиками. Красивые часы, хорошая работа, Германия, примерно 1900 -го года. Ого, так старинные И, прям старинные, совсем. Старинные, да, еще идут старинные часы, должны быть в каждом доме, живой. А как они подза времени? подзаводятся, то есть там ну, есть ключ, какой ключ? Ключиком заводятся, бьют половину часа и час. Это вот то, что там прям, так, да? Угу. То есть они каждый час, получается, и могут? половину, половину и они один звоночек. раз бьют, ага. а два часа значит два раза отбили, три часа значит Уго. отбили. Вот это Очень да. Очень хороший, так на ухо хорошо ложится звук. <laughs> а сколько стоят такие часы? 200 долларов в эквиваленте. Они так стоят за их сохранность и за да, состояние сохран, конечно. механизма. Там очень важна сохранность механизма, не просто купить, прийти, повесить. Что они работают? Они через полгода сработаются механизм, и там будет очень дорого его восстановить. Здесь хороший механизм еще прослужит очень долго. А да, у вас там и... еще одни часы я вижу, да, висят? У нас вот. не одни часы. А ну несколько достаточно, а... да, их есть. Угу. Ой, я кстати увидел что на стенах что-то висит а, и, а температуру мерить нет это барометр а, барометр. а есть барометр который вместе с Термометр. термометром ну, вот они вот старые ага. и работают это может а, а что дают барометры То есть, что мы можем а померить в домашнем давление. Солнечно, ясно, на шторм, какая завтра будет погода. Так, и вот смотрите, если бы я выбирал себе домой э, работающий барометр, что бы вы посоветовали? И барометр, и термометр. Мне важно температуру понимать дома. Ну, так как я люблю все старинное, ну, конечно, вот либо немецкий, либо голландский. Из этих, те, которые мне лично больше всего нравятся, наверное, все-таки с дубовыми листьями. А сколько такой стоит? С дубовыми листьями. Порядка 2000 гривен. Ага, 2000 гривен. Потом дальше, как будто бы какой-то подводный, вот этот вот кругленький. Это советских времен, да, большой такой механизм там. Ага. Вот это единственный советский. Дореволюционная Россия, там был тоже термометр, но он утерянный. Uh -huh. Сверху, да, которые? Ну да, европейцы хранят, а вот у нас очень всего много. Uh -huh. А вот эта лошадка сколько стоит? Или это не лошадка? Это лошадка, uh -huh. ну порядка двух тысяч, они все. Ну в... большие, в да, особенно, которые. Уровненные, Понял. Цепь, все. Uh -huh. Друзья, ну, будем завершать выпуск. Спасибо, кто посмотрел этот ролик. Uh, подписывайтесь на канал, оставляйте лайки. И если вам нравится тема антиквариата, пишите, что вам показать в комментариях монеты, например, часы, вот такие маленькие, большие, какой-то фарфор конкретный. Более детально в следующем выпуске я расскажу на какую-то конкретную тему. Пожалуйста, напишите в комментариях. Все, всем пока!